Uh oh. Всем привет, на связи Давид Рязаев, Национальная Ассоциация Аукционных Брокеров. Коллеги, друзья, партнеры, в последнее время участились попытки мошенничества с различных номеров телефонов, фейковых страничек социальных сетях ВКонтакте и таких мессенджерах, как Телеграм, Ватсап, Вайбер от моего имени. Будьте внимательны, все финансовые вопросы мы оговариваем исключительно с официальных номеров ассоциации, личных аккаунтов и только после переговоров по телефону, личных встреч и денежные средства перечисляются после подписания мной договора. Отдельно хочу заметить, что с каждым инвестором общаемся лично или я, или наш руководитель отдела инвестиций, Костюк Максим Александрович. Все ссылки на наши аккаунты и контакты будут ниже в описании. По этим контактам вы сможете узнать все условия инвестирования. Не дайте себя обмануть, на связи был Давид Рязаев.